Всем привет! Очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже и убит. Скоро июнь, будут открыты торги, не обязательно 1 числа. Также станет доступен фарминг памп этой монеты. Здесь мы зарабатываем фаст доллар, выполняя простые задания. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты Fiat здесь без кис. Когда откроются торги, пока что неизвестно, конкретной даты нет. Следите за новостями у них в чате и телеграмм группе. Наверняка все подписаны. За регистрацию в телеграмм бот дают 1000 монет один раз за два задания, остальные можно делать каждый день. Любой на ваш выбор, все задания выполнять не обязательно. По депозиту, трейду, свопу, фарминг 10 дайсов, снимал отдельные видео как выполняются задания. Ссылки в описании. Твиттер не работает, ВК отключен. Остается YouTube, TikTok, снимайте обзоры. Здесь сообщение в чате, общаемся тут на тему криптовалюты. Facebook. Размещайте посты, у кого работает Facebook. Содержание поста здесь. Копируйте, размещайте ссылку на пост сюда. Нажимаем «Проверить» «Получить». И проверка заданий другими участниками, других участников, как они их выполняют. Каждое проверенное задание 100 монет по 12 в день 1200 токенов дополнительно на ваш баланс. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.